Здравствуйте, меня зовут Юлия, город Воронеж. Хочу оставить отзыв о замечательном курсе Дарьи Антона. Выпускник 15-го потока. Замечательные, ребята. Потрясающий курс. Главное делать все вовремя, все соблюдать тайминг, который в программе заложен запустите свой сайт, это на самом деле просто, если делать по инструкциям. Поддержка подскажет, всегда подскажет, если какие-то возникают вопросы. Первые заявки пошли и были обработаны. Было, два, два, было две заявки, которые прям переросли в сделки. Есть, правда, момент нашего 15-го потока, мы попали в самый запрет посещений мы попали в, в этот в самоизоляцию вот это было конечно грустно мне пришлось переостанавливать рекламную кампанию потому что я работаю на вторичном жилье не в новостройках и соответственно не знали как что будет но жизнь наладилась все стало хорошо заявки сыпятся, рекламная кампания работает, обращаюсь к ребятам с техподдержкой, если какие-то нюансы возникают все подсказывают, я очень благодарна Дарье Антону и техподдержке за этот курс за эту возможность и посещаю всегда бесплатные, стараюсь когда есть время послушать, всегда есть лайфхаки, новые, современные в тенденциях, которые можно взять на вооружение, в общем друзья по жизни, что я могу